приветствую всех на канале. В прошлом уроке мы рассмотрели как установить приложение Telegram на ваше Android устройство. а в этом уроке я покажу вам пошагово как зарегистрироваться в приложении Telegram. То есть мы создадим ваш личный аккаунт в этом приложении. Итак приступим. Нам нужно найти приложение Telegram на своем устройстве. оно выглядит вот так среди прочих. Нажимаем на него пальцем, открывается стартовая страница. Мы открыли приложение Telegram и видим, что здесь у меня все написано на английском языке. А в некоторых случаях, иногда бывает выше вот этой голубой кнопки, вам Telegram предлагает сменить язык на русский. То вы нажимаете на то, чтобы сменить язык на русский, тогда у вас все будет на русском языке. Но так как у меня нет сейчас этого варианта, то мне необходимо нажать на кнопку Start Messaging и я нажимаю появляется рамка где Telegram запрашивает разрешение можно ли ему совершать звонки и управлять ими это необходимо для того чтобы принять код подтверждения для регистрации то есть это надпись на английском языке я нажимаю на ОК. OK. Если у вас тоже на английском языке, вы нажимаете на ОК. OK. Теперь появилась надпись на русском языке, о том, что он просит разрешения. Мы делаем разрешить. Теперь нам нужно ввести свой номер телефона, к которому мы хотим привязать Telegram. Появилась клавиатура, но хотя она и так была автоматически. Но внизу видим клавиатура из цифр. Мы вводим номер без восьмерки, так как уже автоматически стоит плюс 7, поэтому начинаем с девятки. После ввода номера необходимо нажать на голубой кругляшок со стрелкой в левой стороне экрана. Телеграм меня уведомляет что они отправили смс с кодом проверки на мой номер телефона, который мне сейчас придет, и мне необходимо будет его ввести. Вот он вверху появился. Смотрите, иногда бывает, что у вас появляется э, сообщение, где он просит разрешение на доступ к звонкам или к смс. Подтверждайте это. Сейчас я введу свой э, код, который мне пришел. Вводим код из смс-сообщения. У нас появляется экран, где необходимо ввести свое имя, под которым мы будем присутствовать в Телеграме, то есть имя своего аккаунта. Нажимаем на эту строчку, где first name, то есть первое имя. Перевожу на русскую раскладку на клавиатуре. Пишу свое имя. Можно даже любой ник, выдуманное имя сделать. То есть, как вы сами решите. Я ввела имя, под которым буду присутствовать в Телеграме на данном номере. Справа видим кругляшок со стрелкой синенький. Нажимаем на него. Видим, что у нас Telegram запрашивает доступ к контактам к нашим, чтобы мы могли оставаться на связи с друзьями любого устройства. Нажимаем «Продолжить». Снова у нас запрашивает разрешение на доступ к контактам. Нажимаем «Разрешить». Теперь он предлагает чтобы мы разрешили приложению доступ к фото, мультимедиа и файлам на вашем устройстве. Для чего это нужно? Чтобы в последующем через Telegram мы могли отправлять фото, видео и разные файлы. Нажимаем разрешить. Все. На этом регистрация закончилась. Telegram нас приветствует. Добро пожаловать! На этом регистрация в приложении Telegram закончена. Теперь вы еще ближе на шаг к освоению этого приложения. Ну а в следующем видеоуроке я вам покажу, как добавить человека в контакты, чтобы можно было ему звонить и писать сообщения. Желаю вам успехов с знакомством с вашими устройствами. Благодарю за ваши пальцы вверх, за ваши комментарии. Это очень помогает нашему каналу и тем, кто подписан на нас. Увидимся с вами в следующем уроке. С вами была Анастасия.